Я в компании почти два года и пришел я на первый продукт. И у меня многие спрашивают, а что делают продукты TLC? Первое у нас это детокс, то есть очистка. Есть продукт, лучший в мире детокс, который очищает наш организм изнутри. И наш организм, когда он чистый, он начинает справляться со всеми недугами, которые есть в организме. Это первое. И Амира вот сказала, что он еще показывает, где у нас есть проблема. Он определяет сам. То есть за счет, когда человек очищается организм, он сам показывает, где есть проблема. То есть мы предлагаем людям детокс, очистка. Окей? Второе – это функциональное питание. У нас есть продукты которые питает наш организм. В этом продукте внутробусте мы его называем жидкое золото. И в нем содержится 148 ингредиентов. Витамины, минералы, именно кислоты, фитонутриенты, травы и другие продукты. То есть питание. Кому-то очищение, а кому нужно питание. Дальше. У нас есть красота. Для красоты уход за кожей. Есть классные продукты. Вот Рыжув – это продукт, есть масло Эма бесконечность, да, вот мира показывает. То есть у нас есть красота. У нас есть продукты для женского здоровья. Продукты, которые нормализуют гормональный фон, то есть женское здоровье. Очень классные продукты, и люди получают результаты. У нас есть продукты, которые дают энергию. Знаете вы людей, которые с возрастом 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 лет, и у них батарейка, вот это, они просыпаются, и у них энергия падает. У нас есть потрясающий кофе Дель который в стиках идет, который дает энергию, и у нас есть продукт Energy, который дает тоже энергию. Батарейка только села, кофе выпили, либо капсулу Energy одну выпили, и... Энергия у вас прибавилась. Дальше. У нас есть продукты, которые… АШС называется кожа, волосы, ногти, которые улучшают качество и волос, и ногтей, и кожи. Знаете ли вы таких людей, которые хотели бы улучшить состояние кожи? А это самый большой орган в организме, кожа по объему, самый большой, и за ней нужно ухаживать. У нас есть продукты, которые Иасу инстант пунш, который очищает именно кишечник. Очень сильная очистка. Все вопросы нашего здоровья это в кишечнике, в том числе и иммунитет. А знаете ли вы, что у компании есть продукт Сибирская чага, которая работает с нашими надпочечниками? Здесь витамин есть В5 который включает работу надпочечников, и за счет этого повышается иммунитет. В наше время, когда сейчас коронавирус, да или просто вирус, любой... Этот продукт просто необходим. Одна капсула день выпивается для профилактики. Если у человека есть, не дай бог, какие-то… Он, кстати, и работает как профилактика против онкологических вещей вот этих всех. Если, не дай бог, есть у человека какое то опухоль в организме, то его даже рекомендуют по три капсулы, чтобы пройти курс вот, вот этой всей профилактики и всех вещей. Поэтому подведу итог. У нас… Э Вообще, Иасу, вот чтобы вы знали, я буквально сегодня просматривал ролик в очередной раз. И есть в Америке, вот ИАСУ, видите, это бренд TLC. Это в Америке есть ассоциация, которая работает с борьбой с ожирением. И основные продукты, вот это детокс, которые помогают очистить организм. Продукты, которые дают энергию, продукты, которые для коррекции веса или снижения веса, кому-то кожа, волосы, ногти, кому-то красота, кому-то энергия, кому-то иммунитет. Все это есть. И можно работать в любом направлении. Я вас уверяю, что все люди, вот, которые я назвал э, отрасли, они хотят и они нуждаются в наших продуктах. Наша задача просто больше рассказывать людям об этих продуктах.